Я очень рад возможности побывать в центре, имеющем без всякого преувеличения стратегическое значение для России. Было бы с сегодня обсудить ряд проблем, важных для безопасного и стабильного развития нашего государства. Прежде всего, это касается работы по обеспечению надежности и устойчивости военной системы, качества ядерного оружия которое было и остается основой безопасности России, должно отвечать самым высоким требованиям по универсальности применения, по эффективности и по безопасности. Ваш институт является крупнейшим в мире центром современной науки. Здесь сконцентрированы талант и знания целых поколений российских ученых. И этот мощный интеллектуальный, производственный, научно-технический потенциал Капитал должны в полной мере служить стране. Следует добиваться максимально эффективного использования потенциала ядерных центров Министерства атомной энергетики Российской Федерации для проведения самого широкого спектра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Сейчас были сосредоточены на совершенствовании боевого оснащения находящихся в разработке и уже разрабатываемых разработанных комплексов ядерного оружия. Однако с начала 90-х ваши специалисты активно сотрудничают с предприятиями, разработчиками, не ядерность вооружения. И сейчас мы имели возможность в этом убедиться. Коллеги рассказывали мне об этом. Очень интересные разработки. И эту работу, конечно, нужно продолжать и всячески развивать. Сегодня имеющиеся в институте научные разработки, проекты, созданные на базе современных военных технологий, также используются в различных отраслях промышленности и способны успешно конкурировать на международном уровне. Поэтому необходимо максимально широко применять разработки вашего центра для производства, продукции гражданского назначения, для использования самых современных ядерных технологий в мирном это все, что я вам хотел вначале сказать для вас внимания и для меня.